Привет, народ! Вещает Антон. Тот, кто фанатеет от токийского дрифта, а также считает реф-мотора усладой для ушей, обязательно затянет сегодняшний ролик. В нем я покажу вам самые невероятные тачки, заточенные для дрифта. А теперь приготовьтесь к главному сюрпризу: каждая машина, которую вы увидите, представляет собой миниатюрную копию настоящей. Честно назвать их игрушечными, у меня даже язык не повернется. Что ж, предлагаю не тянуть резину. Чекайте подписку на канал, ставьте лайк этому видосу, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И погнали! Здесь у меня красненькая Toyota Mark II – среднеразмерный седан, выпускавшийся с 1968 по 2004 год. Именно Mark II послужил основой для двух седанов – Toyota Cresta и Toyota Chaser, которые отличались лишь исполнением салона и элементами экстерьера. Вы только полюбуйтесь заездом этой ласточки. Как же она идеально вписывается в повороты. Будто именно для этого и была рождена. А ее окрас, насыщенный такой, сверкающий. Одним словом, потрясающий. Уверен, такие машинки просто так не забываются. А вот на этой тачке мог бы гонять Дикей, местный король дрифта и по совместительству племянник главаря японской мафии. Тот, кто смотрел тройной форсаж, обязательно меня поймет. Toyota 180SX выполнена в синем цвете и практически полностью покрыта самыми разными наклейками. У нее слегка тонированы окна, фары и радиаторная решетка имеют низкую посадку. Знаете, мне чем-то это напомнило Nissan 180SX, хотя, быть может, это он и есть. А ну-ка, кто разбирается, отпишитесь в комментариях. Отличает эту машинку и наличие спойлера. Дрифт в ее исполнении это нечто. Все плавненько, аккуратненько. Думаю, вы и сами это видите. Да и вообще модель очень красивая. На очереди еще одна красавица, но это скорее полностью кастомная модель. Первое, что бросается в глаза, когда ее видишь безусловно, матовый фиолетовый окрас. Стикер бомбинг здесь тоже присутствует. Куда же без него? С обеих сторон машинка покрыта наклейками. Их не так много, но все смотрится очень даже гармонично. Кстати, если вы заметили, капот черный, но это именно тот случай, когда все так, как нужно. Стекла полностью тонированы, разглядеть что-либо нереально. Знаете, что еще отличает эту малышку? Мощь! Гоняет она будь здоров. Думаю, что в топ-3 нашего ролика точно залетит. Куда же бестает Ачейзер? Кто не знает, это спортивный среднеразмерный седан, который выпускался с 1977 по 2001, кажется, год. Как нам уже известно, основой для него послужил Toyota Mark II. Несмотря на то, что официально Toyota Chaser продавалась только в Японии, ее можно встретить на рынках поддержанных авто как в России, так и в Юго-Восточной Азии. Относится модель к одному классу вместе с Toyota Mark II и Toyota Кресто, полностью унифицирована с ними по шасси и салону. Кстати, красавица, показанная на видео, принадлежит к последнему, шестому поколению, которое было выпущено в конце 1996 года. Она выполнена в классической черной расцветке. На кузове имеются различные наклейки, две из которых точно узнал каждый. Я говорю о логотипе и надписи Monster Energy. Даже не знаю почему, но именно эта машинка сразу заставила меня вспомнить о Доминике Торетто. Хотя, насколько я помню, на японках он никогда не гонял. Каждый мальчишка, да и не только, в свое время мечтал стать полицейским, чтобы бесстрашно бороться с преступностью, решать важные проблемы в различных опасных ситуациях, а также обучать и делиться опытом с молодым поколением. Кстати о полицейских. Здесь у меня очень классный служебный автомобиль, который отличает наличие светящихся передних и задних фар, а также красных мигалок, расположенных на крыше и спереди. В качестве оформления выбрано сочетание черного и белого цветов. Также на разных частях кузова имеются опознавательные надписи полис. Вообще все выглядит зачетно, но я бы побоялся дрифтить с такой тачкой. Мало ли штраф еще прилетит? А это четенький Nissanчик, Если быть точнее, это Nissan S30, японская спортивная тачка, которую производили с 1969 по 1978 год. На японском рынке она известна как Fair Lady Z, а на других встречается под названием Datsun 240Z, а затем Datsun 260Z и Datsun 280Z. В создании S30 принимал участие глава Nissan Sports Car Styling Studio Yosihiko Matsuo. Каждая модель означается независимой подвеской Макферсон, а также задними стойками Чепмен. К слову, в свое время Fair Lady пользовалась большой популярностью на американском рынке. Причин на то было много, но главная из них – доступность. Машинка, представленная на видео, является точной ее копией, если не брать во внимание некоторые детали, добавленные специально для дрифта. Она имеет черный матовый окрас, который смотрится просто потрясающе. Кроме того, детализация здесь тоже не страдает. Вон, смотрите, и дворники есть, и всевозможные логотипы, и даже чутка проработан салон. Ну ничего себе заявочка! Представляю вашему вниманию Toyota Supra, спортивную тачку, выпускавшуюся с 1978 по 2002 год. Ее дизайн был позаимствован у Целика. Единственные изменения затронули кузов, который чутка прибавил в ширине и длине. Супра второго и третьего поколения собирались на заводе в городе Тахара, а начиная с 4 в Тойота. Supra также связана с Toyota 2000 GT. Объединяет их двигатель. Кстати, вот вам интересный факт. Специально для этой модели компания разработала собственный логотип, который использовался вплоть до 1986 года, когда и появилось первое самостоятельное поколение. К слову, тот, кто смотрел Форсаж или же играл в различные гоночные игры, наверняка сразу узнал эту машинку. А те, кто понятия не имеют о чем я, просто полюбуйтесь ее уменьшенной копией. Она ничуть не уступает оригиналу ни по оформлению, ни по скорости. Настоящая бомба замедленного действия. А как вам эти, братики-акробатики? Стилевые такие, в черном и белом цветах. Красавцы же ведь, правда? Это у нас Toyota Mark II GX81 и Nissan Laurel C33. Честно говоря, даже не знаю, что мне нравится больше. Каждая машинка по-своему уникальна. Знаете, что меня в них привлекает? Некая простота, атмосферность. Я почему-то сразу представляю, как наворачивают круги крутые парни со стволами в руках. Здесь вам никаких ярких кузовов, наклеек, кричащих надписей и других фентифлюшек. Только раздолбанный бампер, только хардкор. Ну а если серьезно, кто стерил бампера? Признавайтесь. А еще вы же обратили внимание на то, что у двух машинок есть выхлопные трубы? Вот бы еще и звуки издавали, это было бы чума. А это Datsun 510, также известный как Blue Bird. успешный японский автомобиль, выпускавшийся с 1968 по 1974 год. Он пользовался большой популярностью как у самих японцев, так и у американцев, которые даже придумали тачки кодовое название – Datsun 1600, а также у австралийцев. На создание Datsun 510 инженеров вдохновили популярные европейские седаны того времени, в том числе и BMW 1600 Defeas 2 – Возможно, именно поэтому японскую модель окрестили как BMW для бедных. Машина оснащалась двигателем мощностью в 96 лошадиных сил, а ее скорость достигала 160 км в час. Высокая производительность при доступной цене в сочетании с простыми и надежными технологиями 80-х годов делали Datsun Bird популярным автомобилем в течение почти 40 лет. Но и по сей день он вызывает не меньше интерес и восторг. Некоторые вон даже собирают миниатюрные модели, которые бы смогли дать жару в дрифте. А то, как они выглядят, это настоящее искусство. Валим-валим-валим на Toyota Scarlett KP61. Компактненькой машинке, которая производилась с 1973 по 1999 годы. Scarlett появилась сразу после паблика, сохранив код P в нумерации кузова. Первое поколение на некоторых рынках продавалось как паблика Scarlett. Кстати, слово «Скарлетт», принятое в качестве названия модели, в переводе звучит как «звездочка», косвенно намекая на скромные габариты автомобиля. Не знаю как вас, а меня очень подкупает голубой окрас машинки. Кроме того, она такая вся аккуратненькая и милая что ли, ну прям для девочек. А как проработано? Вы заценили? Все, что только можно здесь есть – фары, логотипы, номерные знаки, диски с узорами, ручки и даже крышка, ведущая к топливному баку. Обалденно! Да, а это что-то на богатом. На подходе беленький лексус. Народ, я не могу понять почему, но не ассоциируется он у меня с дрифтом, ну никак. Машинка красивая, с этим не поспоришь, но вот в таких соревнованиях я ее честно не вижу. А как вы считаете? Что касаемо детализации, я уже устал удивляться. Каждая модель это просто отдельный вид творчества. Сложно даже подумать, каких усилий это все стоило создателю. Так вот, подведем итоги. За отменный дизайн и проработку, тачка точно попадет в мой личный топ но дрифт в ее исполнении мне не зашел. Народ, а вы знали, что известный американский изобретатель и предприниматель Стив Джобс в молодости очень любил Porsche? И оказывается, что в 1980 году компания Apple, по его наставлению, стала спонсором компании Porsche в 24-часовой гонке «Ле в этой гонке принимал участие автомобиль Apple Porsche 935 K3, за рулем которого успели побывать Алан Моффетт, Бобби Рахал и Боб Гарритсон, как член гоночной команды Дика Барбура. За моделью 935 K3 числится свыше 150 побед на самых престижных мировых соревнованиях, среди которых 24 часа Лимана, 24 часа Дайтоны, 12 часов Себринга и 1000 километров Нюрбринга по северной петле. Возможно, все то, что я говорю, для многих не играет роли. Но зато у вас есть отличная возможность посмотреть, как выглядела машина в радужной стилистике Apple. На одной из сторон ее кузова, а также на крыше расположено яблочко – логотип компании, разукрашенное разными цветами. А как вам огромный спойлер? Пушка же! Увидев следующий автомобиль, я напрочь позабыл о том, сколько мне лет. У меня была одна лишь мысль в голове – хочу себе такой же. А все потому, что это розовый грузовик, который настолько потрясно выглядит, что аж дух захватывает. Он весь сверкает, красиво переливается и блестит. Даже надписи «Та» здесь в тему. Кроме того, у грузовичка проработан салон, внутри которого виднеются два кожаных кресла. Да и сам он не похож на дешевую детскую игрушку. Вон вам и боковые зеркала, и всевозможные фонари вместе с парами, и дворники, и даже розовые диски. А вместе с этим и крутые способности дрифта. Эх, мечта каждого. Что ж, думаю, эту машинку ждал в этом выпуске каждый автолюбитель. Встречайте, Nissan GTR спорткар, продажи которого начались в 2008 и продолжаются по сей день. Он имеет голубо-красно-черный окрас с множеством различных наклеек на кузове. Сзади виднеется достаточно внушительный карбоновый спойлер, который придает тачке спортивный вид. У нее тонированные окна и очень хорошо проработан капот. Фары, думаю, тоже светятся, так что ночью эта ласточка будет еще красивее. Что касаемо способностей в дрифте, то тут даже сомневаться не приходится. В нем она топ. А теперь ставьте лайк, кто захотел себе такую машинку. Следующая машинка лично мне сразу приглянулась. Хотя, знаете, забавный момент. Я даже близко не знаю, что это за марка. Чем-то напоминает мне Ford, в то же время прослеживаются следы BMW. Короче, то ли это кастомный микс, что маловероятно, то ли это просто крутая древняя тачка, у которой еще, как говорится, остался порох в пороховницах. Сама по себе она хоть и не имеет современных элементов дизайна, но смотрится супер стильно и заряжена. Четко выделяются диски, сам окрас вроде как минималистичный, но в то же время прям то, что надо. Ну а о дрифт-особенностях я вообще молчу. Машинка создавалась для этого занятия, поэтому как-то даже неловко было думать, что она не будет подобным образом дрифтить. А это офигенская дрифт-Субару, которая является не просто синей машинкой, а целым жирнющим, ярким, наливным синим пятном на дороге. Мало того, что Субару издавна ассоциируется у людей с крутой спортивной машиной, у которой необычный и запоминающий внешний вид, так данный экземпляр еще и в точности повторяет этот самый оригинал. К тому же у него очень ярко и красиво все вокруг подсвечивается, контрастно смотрятся элементы по типу дисков, отвечающие за управление штучки тоже не подводят. В общем, не машинка, а полный фарш. Хоть бери, увеличивай ее в размерах на каком-нибудь устройстве из будущего и отправляй на гонку. Кстати, мне вот очень интересно, это водитель так круто управляет дрифтачками, Или сама машинка легко поддается этим маневрам? Напишите ваше мнение в комменты. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Илья Шустиков. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!